Всем привет, бла-бла-бла. 5 ударов, лонг кольцо, пустой гол, простой гол не считается. Нижнее, кольцо один балл, верхний два балла. Кто меньше набирает набирать баллов, тот как-то по жопе получает. У, -у как-то что об этом думаешь? Я ваху вообще, температура я вах. Ну ты конкретно ваху, да? Блять, это пиздец, хотя бы в шестую. Ну, давай. Я даже не знаю, что делать, у меня сейчас, я в ступоре. Маму, просто, наверное, хочу. Ты что, попал в 6? Нет, попал. Нет? выше. Выше? Такое бывает тоже. Ну, рядышком, рядышком, Дэнчик. Это Это пиздец. Блять, блять рандом чистый зонки, блядь, я не знаю, нахуй, на этих кочках он, я попал в шестерку, блядь, полетел, ага, не, ага, не попал, нахуй, ага. ну что я буду делать, буду как кактусом, нахуй, получать из-за этого. Ну ты да, как будто я бью, блядь, он сейчас, нахуй, последний. Ну, дальше блять. штатива, мы запомнили, Денчик. Дончик. Последний. Что-то Денчик вообще отсюда не летит. А? Расклея. Да, ну, блять. Ну это, блять, ну что в девятку, что в шестерку, ну в девятку, в шестерку проще, блять, попасть хоть что-то, хоть какой-то бал набрать. Да? Тут, блять, это кочки нахуй, он летит он <с просто <с вылетает, Да не бомбит у меня! Чего, Ревас? Почему они говорят, что у меня бомбит? Уже на панике? Да. Но я почему-то думаю, что я проиграю. Ты проиграешь? Ну, кажется, да. Так он ни разу не забил. Я знаю, я просто... Ладно. Ну... Хорошо летел. Хорошо летел, да. Наверное. Вот он в 9 ни разу не попробовал. А ты попробуешь? Потом, может быть. Нет, почему он не белый статья? Что он этим хочет сказать? Я что-то не так делаю? Близко бью или что? Ну вот где-то отсюда данчик был. Да? А разница? Если изначально сказали, от а по статьи убьем. А он просто паникует. Ага. Просто если я сейчас положу, он не очень жопа сгорит. Ну по-любому. На Ну давай, покажи как надо. Автомотив. Алисис, приезжай дороги. дорогу. меня же менял уверенность. А мы тут Давай. Ну, прямо Денчик. Это занимается. Ух! Ну, да. Мне кажется, Денчик в этот момент. Яички вот так жалестны. Ну, попробуй еще раз. Что ну что ты думаешь? Что? Что? Ты ничего не думаю, все хуево, блядь. Попадать. Шо, надо попадать, шоу. Надо попадать. Ну, блядь, однозначно. Соперник дал шанс. Соперник тебе дал шанс. С клаштангом не Ох. Ну все где-то рядышком. Ну рядышком этого мало. Угу. Знаешь, попробовать как клюшка, я не знаю. Ну давай, фартани. Там. там. ТАМ! БЫЛ! Там, там. Так. Теперь паника-то, по-моему, у тебя! Нет, у меня нет паники. Нет, у паники у тебя полная уверенность. Нет, я изначально сказал, что у меня плохое предчувствие. Так. Но он ну, ведь как Дэнчик, что сур... не с сур... не силы сур... видит. Сур... Ага. Проиграл, так проиграл. Правильно. У меня было 5 ударов, я попал в штангу. Так точно. вот сейчас я. Ну, ну что-нибудь давай, скажи такое. Мотивирующий. Не играйте в <связывающие> Рядышком. В этом <связывающие> ролике <связывающие> у палача забрали опору, Палач без тупора. Как Роналду без мяча. Куда ему? Ну-ка Ага Ага, что тут наказание? Вот как, вот жопа Где кактус, покажи как кактус острый, блять, очень блядь, острый я уже, маму Джан я, уже, делал, я, я тебе вот говорю Все, что я не хотел Что думаешь, больно и... будет? Мне кажется, да Да ладно Все, что я не хотел проигрывать, это проигрывать на кактус Это очень жесткое Че да. прям сильно от души, старый терпишь? Сейчас, сейчас, подожди Блять, старый сорин. Ну. ну. блять. слишком сильно. Слишком сильно. Это было сильно. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Ждем новых роликов с этим кактусом. Блять, в следующий раз придумаем что-нибудь жестче. Может быть, не знаю, но что-нибудь придумаем. Все, всем пока. Чаооо.